Возможно ли утром проснуться миллиардером? Это вполне возможно, если стать участником глобальной системы структурирования. Получив доступ к системе, вы будете получать десятки и сотни переводов. И не по одному рублю, а по несколько долларов. Люди со всего мира будут заинтересованы переводить вам деньги. Получить доступ к системе и зарегистрироваться в ней, можно будет под видео. Присоединяйтесь.